Сегодня шеф-повар Даниил покажет, где мы будем готовить свой вечерний гарнир. Пойдем. Мы находимся сюда, на тут, видите, нас уже встречает наша а, ребята, хлеб. Ну, в основном, мы будем есть хлеб, потому что я думаю, это, что а, каждый любит кушать хлеб. У нас есть чипсы, помидоры, огурцы, соуса, пиво, чаи и другая. Let's go. Так, пацаны, стрим. И самый главный наш шарфлычник, это Сергей. Сегодня mm -hmm. мы будем жарить... Я же самый классный? Просто сказал, так давай, покажем, как бы лес, представитель. Nee. Что, да, братан, да, давай. Давай, что, что показывай? Вот это, покажу, да. Машинку. А -а -а -а. Сода нужна, сахар, кетчуп. А -а -а. Блядь. Сегодня у нас курочка. Да. Сегодня, Сегодня... не харам. Сегодня курочка. О -о -о. Особенно наверное, вообще, ребят, кто мастер шашлыка, расскажите. О, Елена сейчас пришла, возьмем. Да. Давай. Ребят, есть из вас кто тут мастер шашлыка? Сколько готовит шашлык по времени? Куриный. Куриный. Пишите. Блять, только пошел дождь, братиш, я тебе знаю, что хочу показать? Они все ждут, Максон, обзор на твой спорткар. Вы охуеете сейчас весь чат. Это Брабус, Мерседес. Брабус. Блять, он даже, посмотрите, он смущается, пацаны. Сейчас будем вам показывать. Давайте, Дрихану лайка. Да, Брабус, Мерседес, Брабус. Потому вы в своем уме, давайте делать лайки. Like Потому что Максон, он даже, видите, сейчас немного смущается, он, он, он себе позволил такую тачку Мерседес. И я считаю то, что вам нужно это показать. Кстати, тюнинг у него тоже Охуеете, какое колеса Цвет тачки, блядь, ну короче Ну поднялся, поднялся Хочу поздравить Да, если что, скоро курсы будут Поздравляю с приобретением Как купить Мерседес Брабус Все, да Выгоняйте вам Мерседес Так, готовьтесь, готовьтесь Вот не, я думаю. Нужно покачать. Надо лагать. Идем, поладу, Ну да, там чату. Так, ребят, если что, это реально брабулс. Ну так, это брабулс. Идем, едем. Видите? Брабулс. А можно смотреть? Я вот сюда, сюда вот ездить. переходим, все. За руль Только не видит. Только гонять не надо, да. Слышишь? Смотрите. Вот оно. <связано> Дай и я... хорошо. <связано> не хочу. Не-не-не-не, я туда. <связано> не надо. Не надо. Блин, а может как-то прокатимся, заснимем это? Это кабриолет еще, ты знаешь, да? Откиньте крышу, откиньте крышу, Откинь крышу, если можно. Я надеюсь, не лагает. Не, не лагает. Опа, опа, полетела крыша. Пацаны, внимательно. Ну а как вы хотели кабриолет? Браво. А может еще как-то мне сесть, мы прокатимся, покажем или как? Прокатитесь. Да, давай я возьму камеру, ты меня прокатишь, позади. Сейчас. Дай газ, беги. Пойдем. Давай, Елена, возьму. Ты Я возьму. Да. Так, пацаны, заходим теперь в тачку. Потому что Елена сюда не влезет. Или Еле... Елена, может, сзади где? Поеду. А просто посмотрим, как Поеду, она может, едет. Может, сюда, что интернет а, интернет надо включить, да. Он включится. Но есть только интернет. может вырубить на интернет? Что, пацаны, хотите на эту тачку мы сейчас садим? Смотрите, номера ты еще. Браво. Максон. Все, надеюсь, не будет лагать. А, всё, я тебя спалил, я тебя взгляну на камеру. А зачем вы сняли Ты то? Скорее поедем нахуй. поедем. Да ну нахуй. Я снимаю нахуй. Просто вот так вот садим. А, Блядь, давай поехали. Блядь, я полнородил. То его, сюда всегда троняет телефон. Дай было оттягивать. Вот так вот, просто назад просто сядет. А ты сзади как ты хочешь? Давай, Так, пацаны, есть все, мы в тачке, нахуй. Блин, вот, вот на самом деле прикольная вот эта тема, смотри. А, то, что тут. Вот эта тема, смотри, как сделано. Как на этих И тачках маленькие. Так. Закрываемся. Давай, возьму я. Ты переключил на этот? Сейчас переключу, брат. На... А, блядь, в этом Только доме. сильно не газу, ладно? Ворота открыть да, в доме. А. Вайфай выруби и включи передачу. Да. Включи можешь Давай, тебе, сейчас сделаем. Крыша снята, если, ты... если что, все, да. как, все да. как надо. Вон если снимем. что, имейте что мы сейчас вообще тут за... зальемся. Нас тут все снимают, ребят. Конечно, в шоке, бля. Сейчас соседи мои на всех пурпурный Брабус. Ну-ка, давай, бля, пацаны. Сейчас, погоди, погоди, мы чуть-чуть дальше. Поедем надо сюда. Дверь где-то не закрыта. Нихуя! Ребят, мы засняли <смех> охуенный обзор. Мясо готово. О, oh, мясо oh, еще готово, да. Вот, да, мясо, собственно, Видите, было снято как он с выглядит. С да, благодарности, теперь. собственно, нашему товарищу Тяну, Тяну, респект, респект. Да. спасибо большое, Танчик. а теперь луковые колечки, давайте, кстати, попробуем рецепт подписчикам показать, как готовят луковые И колечки, вот тут И, мы да, рассыпали да. Это. Муку со специями, да. Мука, мука со, со специями. специями. Сначала идет мука, а потом идут специи. И туда яйца. А выйдет. есть сначала специи, потом да, мука, как получится? Да. Нет, туда Кула яйца. На не, да не, яйца. Коняешь не не в смуту там людей. И там а сейчас пока народ, да, заходит? Сначала, сначала лук в яйца, в а потом в муку. В яйца потом. А потом еще в это, да? Что я предлагаю? А потом в флитюр. Да, вот на А флитюр у вас есть? Да. Гуарово, да. Травяное все. Вот это да. Вилочка есть у кого бы сюда? Ну, да. Рукой. Так, А, так. А что он начал делать? Вилочки нет. Вилочка, вилочка. Вилочка обоительно нужна. Нет, а? Подойдет вот это вот. Оцените, пожалуйста, как до нм сбивают яйца. и да, да. Так. Где еще. Все, больше. Надо больше, Ты больше. уже перерусерство. Потом да, вот так. Потом вот сюда. Потом сюда. Прям. Да. Вот так. Оп. Прям целиком ее в Прямо Прямо вот так вот, сука. Ты должна мне деньги, блять. Теперь обратно в, яйцо, обратно потом обратно в, в муку и готово. Mm. Ты уже готов к такому рецепту? Конечно, Он его и придумал. Может вот так. И еще раз, да? Два раза, два раза. Блин, что-то у меня не очень получилось. Нет, ну заебись, блядь, оно уже готово, и пока ты его жарит, надо на масло. Так, еще раз берем. Умные холодильники. Умные часы. Короче, яйцо, мука. Мука со специями и солью обязательно. Со специями Да, нам должно быть все сразу готово. Пока в яйцо, потом в муку, потом опять в яйцо, потом опять в муку. Короче, mm -hmm. она готова. О, смотри потом уже, как красиво выходит, на. да. Уже вообще, да. Да, да Красота прям... нахуй. Да, Красотища. Да, да. А, пойдет, пойдет. Постепенно сейчас вот так. А муки, мука мой хватит. Да, такое. здесь и у нас охуительно его. идет нарезание, отрезание, вырезание, обрезание, обрезание. Обреза... Бля, я избегал от этого что, осужда... Осуждаемся, вырезаем, ну кто, блять, кто, блядь, да, что подумал, ну, как бы ваша проблема подумал. Шеф таган заработает, собственно. Ну не шеф, ладно, но повон таго. Анскава, щепака. Нет, это было видео. Это не моя куртка. Давай, давай, не бойся, блядь, кидай куда-то. Пошел закидом. Сюда, там, блядь, масла нет, сюда. Ага. Все, все, все, все, пока хватит, да? Первый раз сделаю. Сахинули, блядь. Это не моя куртка, сахинули. Это не моя куртка. Это не моя крутость. Уэна толстое кольцо, нарезанное Данила, блядь. Ультра тык, жирное пиздец. Жирные такие с маслом. как тебе сво ⁇ творение. Прикольно. Ну-ка. Подписчики, курсите. Привет, что прикольно. Думаете, вкусно? М -м -м. Прикольно, ладно. Ну женовато. Да, просто масло прям ну, такое. Да он похуй! Выложите <связь> и в маске Да. Ушло, впиталась. Ну Но ничего нормально. Их мой. У нас тут не ресторанный шли. <связь> У нас так. Я в школе нахожусь, я нахожусь в пятом классе, в трэп-школе, э, и мы на завтрак курим гашиш. Поехали. Давай еще по Это Да, это, поехали. Я никогда не попал снова Мы все летал Большие деньги что, дал что, И снова это знал Ты снова это знал В бюджке, в бюджке Мой класс сейчас настав И двадцать в четыре часа Я во всяких, где играем Суммы мы летаем, мы петь Большие сумки на мне Дизайнер Аманде И снова я дану, Ты снова по моде Чьи девять двадцать снова будем летать Сама моя команда Снова благодарю, ты снова бога мою, я снова все смогу, я снова обойду. И ты, как будто, светофор на моей дороге. Я выключаю всех, ты знаю, твои главные моды, ты хочешь наебать, я готов опасать, и твоя мама шлюха готова мне Как себе снова не знать, что выше я курю, дизайн спит так, богу я письмо, не знаю, пиществ, есть Нормально тоже. Дом, это Большие деньги делать деньги надо. Не знаю, что им самим Вопрос. Большие деньги на мне, не знаю, это сок. И большие сумки у меня сейчас в кармане. Мы едем сейчас к каймане и не знаем ваш правда Ты снимаешь то, как будто с бутылаем. Сигнала улицу, ждала их, бога это бля Сигна, но I'm Я снова шикую, я снова шерчу Я вас смотрю, я будто на мосту сиди Я смотрю далека, ты смотришь внизу И смотришь сейчас на меня Бля, текст надо, я понял Бля